Всем привет на Зона Гейм. Меня зовут Марина Парфенова, и мы вместе с командой нашего YouTube-канала подготовили для вас отличный топ мобильных игр для геймпада. По каким критериям делали подборку? В них можно играть не только на смартфонах и планшетах, но и на смарт ТВ. В них нет никакой рекламы и уж тем более доната. Тут нет GTA, Майнкрафта, танчиков и всего, что так легко можно найти в маркетах. Устраивайтесь поудобнее, скоро вашему смартфону понадобится много свободной памяти. А пока можете поставить лайк и подписаться на нас. Задалась тяжелая неделька? Хочется выпустить пар? Предлагаем порубить нечисть огромным мечом направо и налево. У нас есть отличная игра, за которой вы проведете не один час. Блэдбаунд – это история храброго воина, который решился на непростую миссию истребить все зло, захватившее царство Изуры. Теперь вы последний из хранителей, и под покровительством заступницы предстоит сразиться с тысячами врагов. Конечно, вам не придется бросаться на бразуру с голыми руками. В распоряжении героя более 500 видов модификации меча и доспехов, а еще множество могущественных заклинаний. К особо упертым монстрам, не желающим отправиться к праотцам, придется применить особые комбинации. Не уверены в своих силах? Вперед на арену практиковаться и сражаться с такими же храбрыми воинами, как и вы. События, ежедневные и еженедельные испытания. С каждой достигнутой целью вы становитесь все сильнее и увереннее в себе. Теперь у зла только одна дорога в небытие. Вторая игра Ассалюта Racing – настоящий подарок для любителей гоночных симуляторов и для тех, кто прикупил себе геймпад. Ассалюта Рейсинг для мобильной игры выглядит очень неплохо и может похвастаться очень качественной графикой. И мы говорим сейчас не только о прекрасно прорисованных бликах на кузовах машин, но и про сами локации. Пейзажи не выглядят пиксельными и неподвижными, на них можно запросто засмотреться и улететь с трассы. Будьте осторожны! Также стоит отметить отличную физику, вы чувствуете полный контакт. Над своим автомобилем и дорогой. А Салюта Рейсинг настоящий симулятор карьеры знаменитого гонщика. Вы начнете свой путь со скромной, но надежной машины. А затем, благодаря обширным возможностям кастомизации, сможете сделать из нее непобедимого монстра или же приобрести дорогущий спорткар. Тут уж кому что больше нравится. Рандомная гонка, школа вождения или серия гонок. Какое направление карьеры выберете вы? Маленькое отступление. Все играли в Need for Speed Most Wanted. Так вот, мы сделали для вас. Видео, в котором рассказываем, как сложилась судьба актрисы, сыгравшей Мию. Обязательно посмотрите! Давненько не было приключений в открытом космосе, и вот как раз одна из самых крутых мобильных игр, в которой вы отправляетесь бороздить бескрайние просторы галактики. Ваш персонаж – пилот космического корабля. Собственно, это все, что мы знаем о нем в самом начале игры. Дальше все зависит только от вас и ваших предпочтений. Какой путь выберете вы? Честная торговля, налаживание полезных контактов, создание собственной торговой империи или же путь космического пирата, творящего беззаконность? и сражающегося с другими торговцами вам ближе. Создавайте и разрушайте, торгуйте и отбирайте. Собирайте полезные ресурсы и необычные артефакты. Участвуйте в эпических онлайн-сражениях с такими же игроками, как и вы. Вам доступны несколько режимов, один интереснее другого. Научитесь виртуозно управлять своим космическим кораблем в режиме свободной игры. Создайте самый непобедимый корабль во всей галактике и пусть ваше имя наводит страх даже в самых отдаленных ее уголках. Бескрайний космос уже ждет вас, а также наш 25-минутный топ лучших игр для смартфонов, которые сделали специально для вас. Теперь вы в армии, а если быть точнее, в спецназе, и тут уже откосить не получится. Настолько интересно. В игре вы руководите отрядом из четырех бойцов, причем руководите в буквальном смысле. В этой пошаговой стратегии вы поиграете за каждого из них. Казалось бы, что сложного, однако одно неловкое движение, один неправильно сделанный ход, и вот весь отряд уже погиб. Немного о графике. Каждое поле боя прорисовано до мельчайших деталей. Движение каждого персонажа удивительно реалистично. Точным и невероятно живыми вам покажется и пыль, которая гоняет по карте «Африканский ветер», и уж просите пули, летящие в сторону врагов и обратно. Чего от игры точно не стоит ждать, так это огромного боевого арсенала. С собой на задание наши спецназовцы взяли всего 4 типа оружия, да и пару гранат. Безусловно, стволы можно модифицировать, однако и тут выбор невелик – Плюс тут в том, что не придется сидеть в этом всем разбираться, что-то комбинировать. Иногда разработчики так все усложняют, что хочется побыстрее все удалить. А тут иной случай. Устанавливаешь игру и сразу играешь, не вникая во все детали. Расслабляет и время пролетает молниеносно. В тактическом симуляторе все же главная тактика и на этом сделан упор. Хорошее музыкальное сопровождение здорово накаляет обстановку в нужный момент, а после битвы помогает перевести дыхание и насладиться победой. Ну и, наконец, сюжетная линия. Здесь она на высоте. Вам действительно будет интересно проходить задание за заданием. При этом все происходящее на экранах ваших смартфонов никак нельзя назвать предсказуемым. Гарантируем, что за прохождением ArmoTactics вы убьете не один час и долгое время не сможете опустить свой геймпад. Любители раннеров – люди счастливые. Разработчики то и дело подбрасывают им что-то интересное, яркое и веселое. Вот и игра Raymond Fiesta Run не стала исключением. Что может быть лучше, чем пробежаться с любимым героем миллионов по яркому мультяшному миру, доверху заполненному вкусняшками? Почему вкусняшками? Да потому что Fiesta – латиноамериканский праздник, непременно ассируется со всякими сладостями, а их в игре будет очень много. Здесь и враги-то не враги, а милые создания от чего-то ополчившиеся на нашего главного героя. Принцип игры прост. Все, что вам нужно сделать, добежать невредимым до самого конца уровня. Не попасться в пасть и лапы врагам и собрать как можно больше монеток. Добежали? Собрали? Отлично! Тогда самое время приобрести для героя новый красочный наряд и перейти к следующему забегу. В общем, если у вас еще нет игры, которая помогла бы вам убить пару часов, Remain Fiesta Run отличный вариант. Отдельно, конечно, хочется выделить отличную оптимизацию и при всем своем великолепии минимальные технические требования. Даже если у вас имеется смарт-приставка, которая превращает телевизор в смарт-ТВ, то вам достаточно даже 1 гигабайта оперативной памяти. Подключаем к телевизору геймпад и играем не хуже, чем на том же PlayStation и Xbox. А управление тут настолько простое, что подойдет любой геймпад. Главный герой знаменитый квадропус Рампейш осьминог с очень непростой судьбой. На каждом шагу бедняги, враги, и чтобы не попасться им в лапы, осьминог вынужден атаковать первым: атаковать и расти, развиваться, крепнуть и доминировать. И мало ему было будничных проблем, как на голову свалилась еще одна свержение строна морского главного бога, с вполне человеческим именем Пит. Что делать надо, так надо? Наш осьминог отправляется в путешествие по уровням доверху наполненным персонажами, предметами монетами и прочими артефактами, которые помогут главному герою одержать победу над главными и второстепенными врагами. Кстати о врагах. Некоторых из них вам будет особенно жалко убивать. Такими милыми и беззащитными они кажутся. Но не поддавайтесь эмоциям, крушите всех, кто попадется у вас на пути. По секрету, это урок жизни. Не все прекрасны, как кажутся. Самое удивительное, если не сказать странное, это оружие, помогающее нашему осьминогу идти к цели. Вы никогда не поймете, чем руководствовали создатели игры, вручая в щупальца герою то ракетку, то пистолет, то бейсбольную биту, то голову поверженного врага. Но смотрится, ах, как классно, да и неважно, действует? но ну и отлично, идем дальше по уровню, не отвлекаемся. Милые интересные персонажи, нетривиальный сюжет и до мелочей продуманный мир сделают Quadropus Rampage одной из ваших самых любимых игр. Обязательно установите, поиграйте и поделитесь своими эмоциями в комментариях под видео и у нас в кстати, там мы не только общаемся, но и устраиваем разные конкурсы на интересные призы. Вархамер, 40 тысяч. Знакомое название? Уверена, что вы хоть раз о ней слышали. Так вот, Эйзенхор Ксенос – игра по вселенной Warhammer. Мы играем за Грегора Эйзенхора. Когда-то он был инквизитором, а теперь готов защищать человечество от любой угрозы. Этим он и занимается, заступается за бедных и обездоленных, а вы ему в этом должны помочь. Такой сюжет, сами понимаете, не предполагает собой жизнерадости и ярких красок. Так и есть. Все сюжетные линии, Наш герой будет проходить в пугающем полумраке, из которого на него то и дело будут выскакивать враги. Врагов он правда совсем не боится, от чего бояться, когда к твоим услугам огромное количество оружия всех видов и мастей. В бою можно справиться и голыми руками, если хорошо изучить все подкаты, перекаты и спецудары. Хочется развить персонажа, добавить ему особую амуницию или оружие? Отлично, тогда не пропускайте ни одной монеты выпадающих из поверженных врагов и не пропускайте спрятанные тут и там сундуки. В них тоже может быть припрятано что-нибудь интересное. Будет ли вам интересно играть, если вы совсем не в теме Вархаммер? Конечно. Эдинхорк Сенас легко воспринимается не как часть вселенной, а как самостоятельная история. А все знакомые элементы лишь маркетинг, который не несет никакой смысловой нагрузки и уж тем более какие-то отсылки. Поэтому очень советуем. Вот и вся наша подборка игр для геймпада. Какая из них понравилась вам больше всего? Обязательно расскажите нам об этом в комментариях. А еще нам будет очень приятно, если вы подпишитесь на канал и поставите этому видео лайк. И посмотрите другие наши подборки. Обещаем только лучшие мобильные игры и интересные новости из их мира. У нас все. До новых встреч на Зона Гейм.